Дорогие мои, здесь я читаю карты Тарас, с любовью для тебя. Сегодня мы будем тему такую интересную рассматривать тайный поклонник, Знакомы или нет его отношения к вам и почему он остается тайным. Поэтому переходите и посмотрите далее, соответственно, на четыре варианта. Выбирайте по своей интуиции. Если хотите, конечно, заграбать все варианты, но милости прошу. Второе, третье и четвертое. Здравствуйте! Кто выбрал у нас первый вариант? Ну, давайте рассмотрим, значит, знакомы или нет. Я бы сказала, что здесь у нас э, люди могут быть знакомы даже очень сильно, даже причем лицезреть друг другу, даже, по, э, даже возможно и поругаться при этом, я не исключаю, потому что все-таки по пятерке мечей, по рыцарю мечей, по, по солнцу, по девятке жезлов, то есть с этим человеком вы можете быть знакомы, вы можете плюс разругаться, либо этому человеку даже немножечко особо, немножечко не доверять. Поэтому я бы сказала, что здесь вы даже очень сильно знакомы. Далее его отношение к вам и почему он остается тайным. Его отношение к вам в принципе вы человеку достаточно симпатичны, нравитесь. Возможно, нравится вот как раз-таки может и ваше творчество может нравиться то, что вы говорите. Как вы говорите, и при каких обстоятельствах, если вы личность известная, если вы, соответственно, неизвестны, то человеку вы все равно, в принципе, нравитесь, то, как вы выглядите, что вы делаете. Поэтому я бы сказала, что здесь тайный поклонник может оставаться, да, тайным. И почему он остается тайным? Потому что, ну, давайте. Да. давайте сначала это разберем. В принципе, правда, он положительно к вам относится. Здесь есть какие-то вещи, возможно, с чем он может быть не согласен. От сочетания плюс отшельника предыдущих и следующих карт. Могла бы сказать, возможно, не согласен, а возможно, что-то не найдет для себя. Поэтому девяточка Пентакли, ему также нравится, как вы выглядите, его привлекает. Для некоторых мужчин, некоторых мужчин здесь правда привлекает то, как вы выглядите, не всех, пожалуйста, я бы вот, вот здесь бы я бы сказала, что не всех, но при этом вы человеку прям очень даже интересно в некотором таком плане, возможно, просто как некоторое поверхностное отношение к вам, вот здесь я не исключаю поверхностное, даже с сочетанием именно рыцаря, чаш, именно отшельника. Поэтому, дорогие мои, вот именно такое сочетание может все-таки давать какое-то все-таки что-то между темой и этим, потому что у нас перед этим как-то как он не он, Вы его знаете, но, соответственно, как-то. Ну, и грубо говоря, по мордасам тут человек просто не хочет получить. Либо чтобы между вами какие-то были ссоры, либо какие-то разногласия, либо. То есть человеку, грубо говоря, ну невыгодно что-то прояснять в отношениях с вами. Человеку неприятно, если вы поругались с этим человеком, то и вы знаете определенно, кто это, то человеку бы не хотелось общаться, возможно, также не хотелось что-то выяснять для себя. То есть человек может, в принципе, как ну, быть некоторым наблюдателем, но со стороны просто ага, значит, у нее что-то такое интересное, ага, посмотрел, все пошел дальше. То есть, здесь нету такого лья мне она нравится прям ужасного хотения желания нету здесь и император здесь серафант у меня не отыгрывается вообще не очень такие прям которые хотят вас там забрать платить сожрать нет и здесь немножко не хочется человеку буйства каких-то. Возможно, просто выяснять отношения не с вами с кем-то другим, но здесь другого человека, я бы сказала, ну, не показано, и женщины тут нету. Поэтому, возможно, у кого-то просто проиграется как дама, у кого-то присутствует, у кого-то этой дамы и нету, но просто с вами, допустим, выяснять какие-то отношения человек не хочет. Либо объявляться как-то и говорить, что я не тайный, может быть, человек... Я бы здесь сказала больше сочетание минус, что человек не хочет конфликтов, распри, и чтобы как-то... Огорче... Некоторых огорчений все-таки с ваших всех сторон и с его тем более. То есть человек не хочет негативной ситуации по отношению ко всему его окружению, либо насчет его пути, либо насчет его жизни. Но правда, здесь не сказан какой-то сигнификатор, но это не значит, что человек может быть там женатый, неженатый. У каждого проиграется, пожалуйста, по-разному. Поэтому тоже это, пожалуйста, учтите возможно просто человек не хочет что-то выяснять да он у вас поклонник вас смотрит стехоре на вас <laughs> глядит но при этом вы ему определенно нравитесь но как согласиться вам на то что он у вас поклонник возможно также творчество даже не исключая потому что как раз таки вспомнила почему бы собственно и не поклонник а может быть он просто вы что-то творите вы что-то рисуете определенно что-то говорите либо какие-то тексты там не знаю печатать может быть определенный поклонник вашего творчества здесь кстати может очень даже сильно проиграться поэтому дорогие мои здесь выяснять отношения вот в воду мутить человек очень сильно не хочет и давать каких-то э, других ложных обещаний ложных надежд также это вообще не не надо этому человеку вот, именно таким какими-то вещами заниматься то есть вот здесь вот какой-то такой интересный вариант поэтому спасибо вам и давайте перейдем к следующему варианту Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Ну, давайте посмотрим, знакомы ли вы с тайным поклонником или все таки нет. Я бы сказала, что с человеком вы знакомы, но дело в том, что здесь возможно какое-то прекруще... прекращение именно какого-то некоторого поклонения по отношению к вам. То есть, дорогие мои, правда, возможно, человек не следит за вами в данный момент, либо просто не является действительным поклонником именно на тот момент, когда вы это посмотрели. Да, возможно, определенные просто жизненные обстоятельства, либо у кого-то определенная там семья, семьи, либо распри, либо вы с этим человеком могли поругаться. Присутствует. То есть здесь, да, тайный поклонник, вы знакомы, но является ли он поклонником в данный момент, не могу сказать, что у всех это просто проиграется, у кого-то это проиграется, что поклонник, да, у меня был поклонник, но при этом куда-то ушел, сгинул по каким-либо своим причинам. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот именно вся хитрость в том, что как будто все это как заканчивается. Возможно, человек является вашим поклонником изредка, заходит к вам изредка на ваши соцсети, но ну, изредка тогда. То есть здесь я бы хотела немного предупредить. Но все равно не скажу, что у всех тоже все-таки просматривает и смотрит за вами. Ну, давайте посмотрим, значит, его отношение к вам и почему он остается тайным. Его отношение к вам, дорогие мои, сразу кто у нас там в иллюзиях, не в иллюзиях и тому подобное. Будьте осторожны при выборе этого варианта, потому что у человека его отношение к вам. Здесь в принципе страсти некоторые, мордасти могут отыгрываться и возможно некоторое даже потребительское отношение для кого-то не для всех. Возможно человек с, с, к вам испытывает определенные очень сильные страсти. Возможно вы с человеком связаны даже до сих пор денежно-финансовыми отношениями. Я даже это не исключаю, но здесь у них Некоторых проиграется, что м -м, здесь э, не утих, возможно, ощущение некоторого поражения по отношению к вам, дорогие мои. Вот здесь что-то не утихло, что-то не прошло простым следом, по, просто так, у этого человека по отношению к вам. Каких-то надежд на то, что любит не любят. Не могу сказать при э, упоре на пятерочку мечей. Все-таки сила колесницы она достаточно, если направлена в другое русло, то она может. Это сильная энергия, это сильные эмоции. Это то, что до сих пор там люблю, до сих пор она мне нравится, до сих пор я ее ненавижу. Но здесь нету такой ненависти. Но по пятерке мечей с двойкой пентаклей, если немножечко в принципе какая-то негативная ситуация, которая в принципе там по смертушки у вас там вышла, поэтому при негативных ситуациях человек может держать немного злости и обиду по отношению к вам, ощущение некоторого поражения это тоже может присутствовать. Поэтому если человек с вами денежно-финансовые отношения присутствуют денежно-финансовые отношения, этот человек вам помогает денежно-финансово, да, то человек в принципе вы соответственно не безразличны, вы нужны. Но но Какие-то неиспорченные ощущения, либо ощущение какого-то чувства поражения, либо что вы этого человека не услышали, присутствуют у данных тут людей. Поэтому чувства здесь достаточно сильные. Либо в не сильно в негатив, либо в позитив, но и при этом вот какая-то горечь просто присутствует по отношению к вам. Возможно, человек с чем-то также не справляется. Поэтому вот его отношение к вам. Здесь очень сильно много энергии, здесь очень сильно много чего, но при этом как-то вот прям сквозь зубы здесь у кого-то очень сильно проиграется, <как> поэтому не совсем так позитивно в некоторой степени. И не совсем так плохо для некоторых это будет слышно. Поэтому почему он все-таки остается тайным? Остается тайным, потому что человек не хочет воротить то, что может как-то изменить жизнь, он не... человеку э, более-менее нравится то, что он сейчас носит, что у него сейчас присутствует, возможно, здесь даже проигрывается семья, дети у кого-то, я не исключаю, возможно, просто проиграется то, какое положение между вами в данный момент, ему э, нравится то, что происходит между вами, и на что-то больше. человек просто не хочет как-то менять, либо также не хочет никаких усилий прилагать. Поэтому здесь, возможно, даже человек не хочет в некоторой степени общаться И либо какие-то связи просто наводить То есть вот здесь человеку все достаточно, даже по десятке жезлов Я бы сказала, более чем норм его сейчас жизнь Но не хотелось бы вот на что-то другое, что-то идти, куда-то прикладывать определенные усилия Поэтому, дорогие мои даже если тут десятка жезлов, и если человеку тяжело, то он выдержит этот груз, мне нравится с этим грузом, хотя бы чего-то другого я не буду испытывать. То есть здесь человеку, правда, все нормально. Хотя и тяжело. И человек ничего не хочет, каких-то усилий, либо куда-то лезть. Человек не хочет никуда лезть, человеку вот норм то, что происходит. Поэтому либо с вами, либо между вами... Также я бы сказала, но у человека все равно какие-то сильные такие притязания присутствуют. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за просмотр. И давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал три... Третий вариант, да. А, давайте посмотрим, значит, знакомый или нет. Да, вы знакомы с этим человеком, но это тот, на которого вы меньше всего подумаете. Вот как раз-таки такой человек, у которого ну, вообще нет, но он не может быть моим поклонником. Это не значит, что надо думать о том, на который хочется думать, что он ваш поклонник, да? Это тот, который, возможно, вы даже вот не предполагаете, но вы с этим человеком достаточно, достаточно знакомы. Поэтому, дорогие мои, если что, мы не предполагаем, да... Не предполагаю, что какой-то Васька с какой-то какой там парды. И пришел, и пришел и смотрит. Да, на меня там подписан. Но это может быть такой вариант. Проиграется очень даже сильно на того, кого вы особо не подумаете. Тот, который немного будет за гранью вашей жизни, либо за гранью вашего труда. То есть будет за чем-то. Но о не, нем, правда, вы не особо-то. Задумайтесь, что именно этот человек является вашим поклонником. А, давайте посмотрим его отношение к вам и почему он остается тайным. Дорогие мои, отношение к вам. Ну прям печально. Ну прям дико-дико-печально. Башня король мечей. То есть здесь очень сильно строгий. Какая-то строгость, холод, нелицеприенилица, какой-то вы... Человеку, возможно, даже ну, немного в какой-то степени безразличны у кого-то, слишком. У кого-то просто с некоторым ощущением негодования от вас, поэтому здесь вот очень сильно негативное к вам отношение, о, скептическое, очень сильно, вот скептик, скептик у нас поэтому по третьему варианту. А, тайный, почему же тогда поклонник, да, вот мне тоже вопрос так, так, так нужен, поэтому, <laughs> ладно, дорогие мои, поэтому, но здесь очень сильно какой-то негативный расклад, его отношение к вам, и здесь очень все плохенько, прям дико-дико-дико не то дико не какое-то нелицеприятное отношение. Возможно, как-то скептически относится либо к вам, либо к вашим словам, к вашей деятельности, к вам как личности. Я бы не сказала, хейтер не хейтер, но поэтому, ну... Дорогие мои, ну, здесь... Вот, короче, как так. Почему он остается сам? Да почему? Почему? Потому что здесь присутствует семья, либо присутствует девушка из семьи. Здесь у нас, соответственно, все, я бы сказала, ясно для человека, что с человеком кто-то просто идет рука об руку по жизни. М да. А если является... Папой? Хм. Да не, я просто подумала, если человек просто является вашим поклонником, но не одобряет какие-то ваши определенные действия, считает какой-то некоторым как со скептизмом. То есть он, возможно, там ваша семья, да, либо кто-то из вашей семьи, да, и вы об этом в курсе, но, но он со скептизмом просто относится к вам как к личности, как к труду. Вот здесь бы, я бы сказала, больше и такой момент проиграть, То есть человек... Не особо верит, не особо думает, что, может быть, как-то у кого-то что-то получится. Но тогда больше требовательность здесь бы тогда большая и к личности к вам присутствует. Возможно, у кого-то именно этот человек из его семьи, но он достаточно скептический, этот человек настроен по отношению к вам. Это раз. Второй момент, что все таки у человека здесь, у некоторых людей, здесь просто присутствует семья, либо присутствует девушка, дама сердца. И этот поклонник не особо-то хочет э, как-то распространяться. И просто потому, что у него уже все присутствует в жизни. То, чему ему надо для достижения своих целей. Поэтому вот здесь я могла бы сказать о некоторых ипостасях. Поэтому, дорогие дамы, если что, здесь негативно просто отношения. И, соответственно, знакомые, да... Ну, все, соответственно, вы в курсе. Поэтому вот такой интересный расклад. У кого-то, возможно, какое-то отношение требовательное, но он является, возможно, вашим поклонником, просто следит, но не особо доверяет тому, чему вы делаете. Либо то, что вы говорите, либо вашим словам также ну, скептически отно а, ну, относится к вам. Либо в данный момент немного жесткий, холодный и совсем какой-то неразговорчивый, поэтому, дорогие дамы, здесь вот такой интересный вариант. Поэтому спасибо большое за этот вариант, это интересно, правда, не всегда такое встретишь, такое вроде как, знаешь, с первого раза такое, такое вот такое, непонятное. Поэтому спасибо вам за вашу выдержку, и давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал? Четвертый вариант, ну давайте посмотрим, а знакомый или нет. Давайте так, вот здесь знакомство тоже присутствует, но дело в том, что здесь, здесь этот человек мог сыграть важнейшую жизнь, важнейшую роль в жизни. Загаданных э, э, заг... Кто? Ну, вас, <с> девы мои, вас, в вашей жизни, этот тайный поклонник э, какую-то роль, очень сильно нужную, очень сильно вовремя, возможно, стал именно тем, к... тем каким-то точкой отчёта к вашей реализации, к вашей стабильности. То есть здесь человек привнес своими какими-то, возможно, общением, возможно, ощущением, возможно, с вами каким-то благополучным развитием событий изменения в вашей жизни. То есть этот поклонник внес изменения в вашу жизнь. Поэтому, дорогие мои, вот я прямо сразу могу сказать, да, возможно, это общение, возможно, это какой-то его диалог, либо какие-то его мысли в свое время, да, у вас как-то сыграли, отыгрались, да, в вашей жизни, что перевернуло некоторое соображение. Поэтому этот поклонник перевернул жизнь данных у нас, у вас, дорогих дев. А, давайте посмотрим все таки его отношение к вам. А вы человеку симпатичны. То есть я прям сразу говорю: да, здесь есть определенные, но ну, не то чтобы там чувство, да, там все люблю, не могу жить без нее. Нет, у нас все-таки туз э, кубков со справедливостью. То есть, вы человеку можете быть приятны, вы можете нравиться как личность, как человек, как то, что вы также делаете, то, что вы существуете. Вы, в принципе, как-то, но при этом человеку Ощущение чувства тяжести по отношению либо к ситуации, что случилось между вами, либо какой-то определенной ситуации. То есть человеку что-то определенно мешает просто чувствовать к вам немного положительные такие полностью вибрации. Здесь есть какие-то тяжелые обстоятельства в жизни, которые немного как-то сбили с ног человека, либо в свое же время либо в данный момент времени. То есть здесь человек, в принципе, относится к вам положительно, но здесь есть какие-то тяжелые моменты, из-за чего он как бы, ну, не особо к вам бы хотел как-то проявляться, потому что все-таки почему же он остается тайным? Человек, вот я бы сказала, сделал все эм, в своей жизни по отношению к вам. Давайте, это первый вариант развития событий. все сделал человек для того, чтобы вы там двигались, он двигался, вы вместе куда-то двигались. То есть, дорогие мои, здесь человек остается тайным, потому что, ну, как-то не хочет ни хейта, не хочет какой-то власти над ним, либо власть над вами. Здесь вот как-то, ну, вот раз, идём ну, вот, идем, идем вот в, вровень каждой по своей дороге. Если, соответственно, да, по своей дороге. Но при этом вот, я бы сказала, здесь все сделал. Просто ради того, чтобы что-то было и у вас, ради того, чтобы было и у него. Поэтому, дорогие дамы, здесь, в принципе, по великому такому интересному свершению, я думаю, даже и будет оставаться тайным. И, в принципе, потому что ему не надо особое что-то, не то чтобы менять, не то чтобы он доволен, он больше целеустремленный этот человек и всегда движется вперед. Не особо задумывается, вот прошлое остается в прошлом, вот здесь вот человек вот этому как раз-таки привержен, потому что человек понимает какие-то вещи в своей жизни, но не удивляет, что не совсем таки. <с places of luck> Все-таки по колесу фортуны. Поэтому, дорогие дамы, здесь... Человек все сделал, и человек вот не считает как-то обязанным делать еще сквозь меры как-то для себя, для вас и тому подобное. Вот как-то человек вот, вот какого-то такого нрава и порядка. Поэтому не хочет куда-то вмешиваться, не хочет, чтобы и вы вмешивались, не хочет такого кровосмешения между вами. Поэтому человек все-таки остается тайным. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Спасибо моим очень интересным, вкусным спонсорам, которые спонсируют канал. Спасибо большое, вас очень сильно люблю. Давайте уже перейдем. Да, давайте посмотрим следующее видео. И не забудь поставить лайк и комментарий, и подписку, если еще не подписан. Поэтому желаю тебе всего самого наилучшего. и Пока-пока.